Всем привет, с вами Даник, вас приветствует Call я покажу как качать Клео будущее которые будут в моей новой рубрике обзор Клео Скорптов, GTA сам, погнали. Вот тестовый файл, текстовый, вот он, ну я вам покажу как его скачать, без вирусов, с одной программы, которая оптимизирует все это дело. У нас качается в архив давайте вернемся на сканицу загрузки так. он заблокировал, но потому что тут могут может эта программа по вредоносной установить систему я покажу как его убрать Сейчас дождемся загрузки его и вернусь я я его скачал я его открываю и вот архив, мы его запускаем запустить и ждем загрузки его файла. Файл загрузился. Программа. Сейчас самый важный момент. Не пропустите его. Как убрать всякие ненужные программы? Первое. Нам бросается на глаза надпись Установить браузер Amiga и сделать его основным. Мы эту галочку оффаем. И сейчас будет в роли вступать оптимизатор. Тадам. Это анчеки. Ссылка на него в описании. Он убирает. Ну может, если программа это умеет так делать. Ну, вернуть эти галочки, то у ничего не получится. Ну я не видел таких. Отказаться от просили. Нажимаем скачать. И открывается ссылка, там, где мы уже скачаем полноценным. Полноценный файл. Все. Всем пока. С вами Деник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.